Фасолевый суп – традиционное славянское блюдо, настоящая классика жанра, этот суп готовили еще несколько веков назад, суп нереально питательный и сытный, тарелку съел и сыт еще полдня. Фасолевый суп, что приходит на ум при упоминании этого словосочетания. У меня, например, всплывают детские воспоминания о домашнем, ну или о школьном, ведь этот суп, наряду с гороховым, именно то. Что было всегда-то им как школьного, так и домашнего обеденного стола. Рецепт приготовления фасолевого супа достаточно прост, однако есть один нюанс: рекомендуется спланировать готовку этого супа, так как лучше заранее замочить фасоль, дабы не тратить заветное время на монотонность варки. Список ингредиентов в конце видео. Замоченную заранее фасоль ставим кипятиться на 40. 60 мин, огонь у нас при этом средний По прошествию этого времени в втихаря подкидываем туда мясцо Нарезали кубиками картофель, в кастрюлю его Лучок мелко шинкуем Подписавшимся, больше вкусностей Морковь на крупной терке Три столовых ложки растительного масла смело наливаем на сковородку, лук с морковью туда же, ставим это дело на средний огонь и на 3-5 минут забываем о нем. Содержимое сковородки отправляем в кастрюлю. Солим, довариваем и готово. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Картофель – 200 грамм, фасоль – 100 грамм, морковь – 100 грамм, куриная грудка – 100 грамм, лук репчатый – 100 г 1 штука, растительное масло – 50 миллилитров, количество порций – 5-7. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Удачного дня!